Мартин Бадер и Себастьян Леозингер из Оклендского технологического университета в Новой Зеландии исследовали систему растущие деревья-пни на примере живого пня новозеландского каури и окружающих его растущих деревьев этого же вида. Ранее ботаники никогда не изучали физиологию таких систем, хотя известно около 150 видов деревьев корни которых могут соединяться таким образом. Ученые сделали замеры жидкости в пне и в соседних деревьях в разное время суток и при разных погодных условиях. Выяснилось, что эти потоки жидкости составляли одну систему, а распределение жидкости зависело от погоды и времени суток. Пень получал максимальное количество жидкости в пасмурную погоду, а также, когда шел дождь и ночью, когда испарение воды в соседних каури было ниже. Обратная ситуация сложилась в солнечные дни. Жидкость не поступала в пень, но испарялась с листьев растущих каури. Таким образом, ученые сделали вывод, что обширная корневая система для растущих деревьев была важнее, чем потеря той жидкости, а также углерода, которыми приходилось делиться с пнем корни пня и растущих каури могли привиться, когда пень был еще растущим деревом. Также не исключено, что каури таким образом расширили корневую систему, чтобы получить дополнительный доступ к воде. Впрочем, подобная расширенная корневая сеть может не только помогать выжить в засуху, но и повышает риск распространения патогенов. Лаузингер подчеркнул, что учитывая изменения климата, и риск продолжительных засух, подобное исследование необходимо продолжить, поскольку пока прямых доказательств соединения корней пня и окружающих деревьев нет, а делать общие выводы, исходя из одного исследования, пока рано. Изучение таких систем может поменять представление ученых о выживании деревьев и об экологии лесов.